Друзья, сегодня у нас э, необычная встреча, такие я еще не проводил. Это связано с темой ретритов. В последнее время это слово стало модным, эти действия, эти практики стали модными, и их довольно активно используют практически все мастера. Но я ретритами занимаюсь давно, правда последние несколько лет не проводил ни одного ретрита. А то были в Тибете, на Алтае, в Байкале. Но вот сейчас я решил провести. Почему? Сейчас объясню. Так, видно, слышно хорошо, но ну, замечательно. Начнем с того, что... А что это такое, ретрит? А Ретрит это в переводе с английского это уединение. Или уединенное... Духовная практика, уединенное духовное погружение. Вот. А в нашем русском языке тоже есть аналог этого слова, ретрит. Это затвор. Вот, наверное, слышали, что в религиозной среде есть такой затворник. То есть, это человек, который... Ушел в уединение и проводит вот, в какие-то какие практики. Затворник. Так вот, затвор. Это индивидуальные такие затворы, индивидуальные ретриты. Есть коллективные ретриты. Я вожу вас в это пространство, чтобы вы понимали, что это такое. Это когда коллективно занимаются духовными практиками. Медитациями, сейчас это очень модно, медитации. Бывают темные ретриты, то есть, это когда люди полностью находятся в темноте, проводят в темноте весь период ретрита. Бывают тихие ретриты, когда люди это в уединении индивидуально или коллективно, они в молчании находятся. Ну и так далее. То есть много таких разных вариантов ретритов. Я сторонник более светского решения этого вопроса, организации ретвит, ретрита, я имею в виду, потому что я ставлю перед ним конкретные жизненно важные задачи. То есть я, моя задача была вот на этот ретрит и на все предыдущие, в принципе, но сейчас особенно я это серьезно определил, что все духовные достижения, все духовные откровения – они должны быть реализованы в жизни. Максимальное приближение к жизни, максимальное внедрение в жизнь. Вот это было таким особым условием этого ретрита. И действительно это удалось. Я провел сейчас вот недавно ретрит в Геленджике. Пять дней. Это было полное погружение с полным отсутствием связи с внешним миром. Телефонов не было у нас. Все было лежало в коробочке под замком, <смех> вот. Все. еда была простая, как говорят в монастырях, скоромная еда, <смех> и работа буквально ну, начиналась в 6 утра с восходом солнца и заканчивалась где-то в 9-10 вечера. Вот такой процесс был. Плюс еще были домашние задания, которые вот после восхода солнца, после встречи восхода солнца, мы значит, имели еще возможность пару часов позаниматься, потому что нужно было выполнить много интересных и важных домашних заданий. Что показал этот ретрит? Этот ретрит показал, что он очень важен, потому что сейчас довольно много идет информации через ченнеллеров, через мастеров, которые постигают эти истины и доносят до людей. И в, этих, в этой информации много действительно добрых вещей, много хороших практик, эффективных и так далее. Но зачастую люди проскакивают мимо или не понимают глубины этого процесса, не понимают глубины практики и не используют то богатство, те средства, те инструменты, которые сейчас даются. Как я сказал уже, а их дается много, и они очень эффективны, есть просто очень эффективны. Я отобрал для этого мероприятия ряд э, хороших, замечательных практик. Э, что-то разработал сам, что-то э, переработал э, э, других мастеров. В общем, творчески подошел, я всегда подхожу творчески к такому процессу, все, в общем-то, было настроено на то, чтобы главное, на что я перерабатывал, к чему я подходил в творчестве, вот в этом ретрите, это то, чтобы все практики, все духовные постижения, все откровения помогали организовать нормальную, счастливую жизнь, реальную, счастливую жизнь конкретных жизненных условиях, то есть мы не отрывались, хотя мы погружались достаточно глубоко, медитации тоже были, но они все были направлены на реализацию в жизни всех тех достижений, которые мы там находили. Вот такой был процесс. Мы его даже назвали, этот ретрит, назвали «Одухотворение материи», то есть Привнесение духа в материю и одухотворение материи. То есть, такой вот, э, такая большая глобальная задача была поставлена. Что мы решали? Очень интересный был процесс. Во-первых, ретрит всегда – это небольшое количество людей. И в данном случае это тоже было небольшое количество людей, потому что э, нужна там практически индивидуальная работа. Но при таком... При такой загрузке, при таком большом количестве времени, уделяемом общению, этой работе, в принципе, каждый, каждый прошел все круги, выполнил все задания, отчитался по всем заданиям. То есть, это такой вот процесс, который позволяет действительно глубоко прожить, не просто прослушать, не просто что-то там попробовать, получилось, не получилось, а каждый, каждое духовное упражнение, он его проверил на себе, проверил, как его, как его реализовывать в жизни, и отчитался о том, что получилось в результате. И с моими комментариями, с моим какими-то, моей редакцией и так далее. Кроме того, в этом ретрите также была такая особенность. Участвовала моя жена Диана, она ченнеллер. И она отвечала на вопросы, вопросы каждого, которые могли задать участники ретрита, для, ну, чтобы получить ответ, как говорится, свыше. Такая тоже была форма с тем, чтобы люди пообщались и с более высокими планами, увидели, что это реально, что это можно. И таким образом получили конкретные ответы на свои вопросы. Было, много внимания уделялось общению с душой, тренировке общению с душой и получению ответов с ней. То есть, каждый, по сути, прошел. Началось все очень интересно. Каждый получил свой обед. Не обед, а обед через Т. То есть, послушание или служение. Например, один мужчина, который много разговаривал, вообще вот по жизни у него так довольно обильная речь, вот ему был обед на все дни молчания, полное молчание. И он мог только писать, писать дневник, и там кто-то мог зачитывать то, что он если он что-то хотел сказать, он давал другому, тот зачитывал. То есть он пять дней молчал. И вы знаете, вот на нем просто остановлюсь чуть-чуть, оказывается, вот эти пять суток молчания открыли ему такие ресурсы, он приехал с проблемой, он давно уже у него недостаток энергии, он не может никак реализовать какие-то проекты, он бизнесмен, трудности, все. И тут уже на третий день молчания он вдруг почувствовал такую силу, такую энергию. И сейчас после пяти дней во-первых, он уже по-другому разговаривает, он не тратит энергию впустую, он целенаправленно э, строит речь и добивается хороших результатов. То есть вот для одного было такое, для других, для каждого был свой обед. Молчание было только у одного. Хотя это практикуют часто в ретритах, коллективные молчания, но в данном случае у нас была очень насыщенная программа, и молчать нельзя было. Нужно было действительно много потрудиться. Много было людей из бизнеса, и для них многие вещи были откровением. Откровением. И началось все с того, что мы посмотрели на всю историю нашей земли, буквально составили такой вот перечень этапов развития нашей цивилизации и увидели, как вообще жизнь на земле шла. Мы посмотрели на это с точки зрения власти, как реализовывалась власть на земле и что из этого получалось и кто управлял на каждом этапе жизни, и какие результаты. И все увидели, осознали большую ответственность свою и каждого за то, что происходит на земле. То есть мы таким образом настроились на очень серьезный и глубокий процесс, чтобы люди не просто что-то для себя находили, а люди, чтобы находили это для решения задач и своих, и своей страны, и своего рода, и в целом цивилизации. Именно такой масштабный уровень мы брали. Мы сидели кругом, и на столе, это вокруг стола, а на столе стоял глобус. Глобус непростой. Глобус тот, который со мной совершил кругосветное путешествие. Это очень такой энергонасыщенный. Представляете, глобус, который проехал вокруг земного шара. То есть, он сам глобус, да еще вокруг земного шара. То есть, это такая... На нем, причем, во время вот этого кругосветки, одна пара прям отмечала, у нее была такая задача отмечать все пункты прохождения, где мы побывали. То есть, каждый вечер мы садились, и вот эта пара так, знаете в общем, таком потоке отмечала э, следующий какой-то отрезок, который мы прошли. И вот этот глобус, такой, который проехал вокруг земного шара, который побывал вот в наших руках, там было у нас 12 человек э, в кругосветке, вот он стоял посредине на столе, и мы, в общем-то, через него общались с планетой. И это действительно, это не просто была медитация, это живой процесс общения с планетой. И все свои достижения, которые кто-то находил в своей жизни, все свои осознания, которые кто-то находил в своем процессе осознания, все это мы проецировали в ментальное пространство планеты, с тем, чтобы шел на ней замечательный процесс, который бы привел к другим, к другой жизни, чем та, которая сейчас у нас есть. Согласитесь, не все так просто. И об этом я хочу сказать, что мы много говорили о том, что происходит, о всех масштабных тех проектах, и в том числе о проекте «Золотой миллиард», и что это такое, откуда он взялся, и мы с этим действительно работали. То есть это, мы не отрывались и от такой вот глобальной задачи, и решали задачи э, в целом планетарного плана. То есть вот такой объем и такой процесс – составлял наш ретрит ну как я сказал его задачей все таки было погружение в конкретику жизни поэтому каждый каждый решал много задач по ходу ретрита и эти задачи вот каждый решал свои но у каждого было это свои они по сути каждый вот этот вот человек он какую-то грань жизни рассматривал Через себя. И это была для него больная такая тема. Это сложный какой-то процесс, вопрос. Это его мучило. И вот он это решал. Но это решение, так как он решал это все в коллективе здесь, он рассказывал, какие процессы происходили, он находил ответы, мы помогали. То есть, получается, обогащались все. По сути, это у всех типичные, типичные задачи. И вот мы таким образом решали вопросы. И с родителями, и с детьми, и мужчины и женщины, конечно же, и деятельности, и творчества, и развития, и здоровья, конечно же, и здоровья, потому что выплывали очень глубокие причины, многие увидели свои какие-то причины и решили вопросы своего здоровья. То есть это вот такой вот глубочайший процесс, глубочайшее погружение в эту в жизнь всех духовных практик и все это на фоне духовных практик все это на фоне медитации все это с практическим применением все это с наработкой навыков мне понравился я вообще-то этот ретрит планировал провести один ну и все просто вот чувствую накопилось много новых как я сказал инструментов духовных а люди их ими плохо пользуются даже многие не знают что это есть а это очень эффективные инструменты. Вы знаете, что сейчас с помощью духовных энергетических практик можно решать очень много вопросов и намного эффективнее, чем психологическими или физическими методами. И это действительно так. Поэтому мы, кстати, вы знаете, наша академия сейчас перешла именно в сторону метафизики. Мы все больше применяем в наших практиках, в наших всех, в решении всех вопросов, в том числе и семейных вопросов, и здоровья особенно, и родовых вопросов. Мы лишь используем уже более глубокие духовные знания, знания из других миров, как, например, известный уже, широко известный курс генетическое здоровье, иммунокурс генетическое здоровье, когда с помощью энергетических практик удается, удается решить вопросы, наследственных заболеваний до седьмого колена, до седьмого колена убрать проблемы. Согласитесь, это уникальный процесс. И вот такие практики уже сейчас есть. И в нашей академии они, это уже не первая практика. Другой курс, курс пробуждения, например, он в нем... Я заложил, в него я заложил те практики, которые я использую для своего, духу, своего физического, энергетического и духовного здоровья. Это то, чем я занимался все эти годы, что мне помогало вырасти. То есть, мы давно уже стали, ну как давно, но ну уже несколько лет, как стали применять вот эти вот энергетические духовные практики. А их с каждым годом становится все больше. И поэтому вот этот ретрит позволил еще раз... Глубже заглянуть в эту духовную сферу, еще глубже на посмотреть на эти инструменты и, и найти им применение в нашей жизни, причем эффективное применение в нашей жизни. Вот этот вот процесс такого глубокого погружения в практики, в жизнь, точнее практик в жизнь, он был для нас главным. Решались вопросы бизнеса, решались вопросы, ну еще раз говорю, семейные, здоровья и так далее Все это было, ну буквально каждый проживал Каждый уехал с большим богатством осознаний, навыков для решения своих задач И со многими решенными задачами География участников была довольно широкая это была Россия и, и из Белоруссии была пара. Россия, я от Якутии, Алтай, ну и вся остальная часть России. И здесь и Краснодарский край, и другие регионы России. <coughs> То есть, география была широкая, и поэтому общение было еще более интересно, потому что каждый регион... Он несет свои энергии. И вот это объединение энергий, как это сказать, взаимодействие энергии разных регионов, это позволило еще глубже прорабатывать какие-то вопросы. Я накопил уже достаточно много знаний по работе с планетой, планетарными задачами. Я постоянно этим занимаюсь сейчас. И мы это тоже, эти, эти методы тоже стали использовать. Дело в том, что люди сейчас, особенно те, которые имеют большой потенциал, а сейчас практически процентов 80 людей, все имеют большой потенциал. Потому что на переломе эпох пришли непростые люди. Так вот, все они нуждаются в том, чтобы быть масштабными чтобы решать задачи не только своего бизнеса, своего здоровья, своей семьи, но и планеты в целом. Это действительно так. Вот сегодня, например, у меня была консультация, и там и решался вопрос, семейный вопрос. Бытовая семейная возникла ситуация. Ну, простейшая, как говорится. Простейшая. Объявился треугольник. Но, оказывается... Это не просто потому, что там, допустим, какие-то появились проблемы в их отношениях. Наоборот, в этой семье классные отношения, все. И вдруг все-таки на орбите кто-то появился. Почему? Они удивляются. Они оба, оба честные, открытые. Они Их любят друг друга. Все замечательно. И вдруг все равно на орбите кто-то появился. Мужчина даже сказал, говорит, это какая-то... Беда на меня свалилась, это что-то такое. Почему я влюбился? У меня жена красавица, я ее люблю, ношу на руках, там прочее, все замечательно. Зачем еще появляется какое-то э, вот, такое чувство более сильное? Почему? А дело в том, что дело даже не в их отношениях. Их отношения действительно бесспорные. Ну, есть там, но это не это было главным. А главным было то, что они... Они жили с интересами только своей семьи. У них все получается, у них классный бизнес, у них там машины, дома и прочее. Все, все замечательно. То есть такая пара, которая вот любит так все хорошо, все замечательно, но э, и все имеет благодаря этому, но, нет, э, но вот еще тем не менее появилось. А почему? Потому что, еще раз говорю, они все это направили внутрь своей семьи. А пара пришла с другими задачами. Пара пришла уже с глобальными задачами. Вы посмотрите, что происходит в мире. Как много сейчас нужно вкладывать в мир, чтобы он все-таки пошел таким путем, путем для человека. Не для уничтожения человека, а для человека. И каждый, каждый человек важен. Особенно важна пара, которая сильно, сильна в, своем, в своей любви, в своих своей мощи, вот этой вот, мощи любви, она особенно нужна. Они особенно должны активно участвовать в действиях мира. И мир их толкает, мир их выводит. В конце концов, вот они искали выход из этой ситуации, их привели ко мне, я им объяснил, в чем дело. У них застой в масштабности, в масштабности дарения. Они просто потребляют, им нужно отдавать. И обратите внимание, уважаемые друзья, сейчас это для многих уже становится большой проблемой. Потребительство начинают наказывать, причем серьезно наказывать. И вот э, ретрит, как я, и э, одна из задач была этого ретрита, э, чтобы людей вывести на отдачу, на дарение. Дарение миру, дарение стране, дарение роду, по-другому, масштабно. С тем, чтобы наша жизнь, жизнь всех нас стала, у нас всех стала более счастливой. И это, это должен осознать каждый и сделать свой шаг. Свой шаг в развитии зрелости, развитии своей масштабности, в решении своих вопросов каких-то. Каждый шаг каждого в развитии, это на пользу всему миру. Это обязательный, обязательный сейчас процесс. Мир так просто не оставит людей. Кому много на нос, кому много спрашивается. Если вы чувствуете в себе большой потенциал, имейте в виду, вас в этот момент или позже, но все-таки настигнет задача раскрытия масштабности и дарения миру. И вот мы таким образом на этом ретрите... Решали эту задачу дарение миру. А как дарить мир? А как перекрыть то потребительство, которым большинство людей живет? И вот это удалось увидеть, прочувствовать, приобрести навыки и решать эту важную задачу. Поэтому, по сути, вот мне понравился этот ретрит именно своей, своей практичностью. Решались конкретные земные задачи, с помощью высочайших духовных энергетических практик. И я увидел в этом перспективу, поэтому вот сейчас делаю такой отчет и объявляю о наборе следующего ретрита, который я планирую провести в конце июня. В конце июня планирую в Геленджике его провести, также в Геленджике. Здесь сейчас уже место не столь важно. Ну, я... Можно, конечно, на природе, но уединение можно найти и в городе. Вот, например, мы жили в прекрасном, маленьком бутик-отеле. Прекрасно во всех отношениях. Четыре звезды плюс – это точно. Питание, обслуживание, все замечательно. Хочешь одноместный номер, хочешь двухместный. Номера шикарные. То есть, все все замечательно. То есть и уединение, полное уединение. Да, мы выходили на море, но это был тоже наш коллективный такой проход. Все время в этом коллективе и в этом пространстве все, все и происходило. Важно было не выйти из пространства. Важно было не выключиться из него. Потому что здесь происходила мощнейшая работа. Энергетическая, духовная, психическая. Поэтому мы вот в таком... Ну, уединение, можно сказать, от мира, но внутри у нас шел очень бурный, очень глубокий процесс. Ну, в том числе, конечно, с медитациями и с другими практиками. Вот, и я думаю, что эти ретриты я буду повторять, наверное, посмотрю по-второму, как получится. Я увидел сейчас схему, я еще ее отточу, еще сделаю более эффективной, более глубокой. Но и первое получилось, как говорится, первый блин получился хорошим. Очень качественным получился первый ретрит. Ну, первый вот в новом времени, можно сказать. И я желаю вам тоже задуматься о том, что этот процесс вот, духовного, обновление, процесс включения в свою жизнь духовных практик, он все далее нарастает и нарастает. И я и обязательно я увидел, как важно, вот те, кто прошел там определенные наши практики, я увидел, насколько они глубже брали, насколько глубже решали этот вопрос. А практики на самом деле простые. Я вот им на курс генетического здоровья, о котором я говорил его нужно обязательно пройти перед ретритом, он простой, он легкий его надо пройти, он всего 21 день, причем воздушный такой то есть там мало, кстати у нас он скоро начнется кстати, я вас приглашаю, мне просили сказать это действительно, пока не забыл а то забуду сказать будет у нас вебинар 18 числа, воскресенье в 18 вечера Будет вебинар, посвященный здоровью. Вот. И я на нем более подробно расскажу о тех духовных практиках, которые мы используем для увеличения своего здоровья. Для меня это сейчас аксиома, что все ресурсы здоровья находятся в основном сейчас именно в энергетической, духовной сфере. То, что физику мы уже, как говорится, и психику исходили вдоль и поперек. А вот там находятся основные ресурсы, зачастую целина, нетронутые. Там очень много замечательных ресурсов, которые можно использовать в здоровье. Так вот, 18 числа, пожалуйста, приглашаю вас, мы там поговорим очень глубоко обо всем этом. Не так, как сейчас, коротко. Так вот, это вот этот курс генетического здоровья, Просто необходимо перед ретритом пройти. Тогда вы более глубоко пройдете, пройдете более мощно и с большим результатом. И второй момент, который обязательно, я считаю, это посмотреть видеокнигу «Новая правда об отцах». Уважаемые друзья, кто еще не посмотрел, просто настоятельно рекомендую. Это открывает очень многие грани вашей жизни. Новое понимание, новое сознание, новая глубина – у вас действительно открываются новые ресурсы. Даже если у вас замечательное отношение с отцами, имейте в виду, это полезно во всех отношениях. Вот сегодня э, тоже еще, еще на одной консультации женщины, а у меня замечательное отношение с отцом. А с... Нет, она сказала, замечательное отношение с папой. <смех> Я говорю, вам сколько лет? Она говорит, ну вот там столько назвала, там около 40, по-моему, что ли? Я говорю, ну и вы еще по-прежнему ребенок, для вас отец это папа. Ну как же, все так называют. Я говорю, а вы задумайтесь об этом. Ведь папа это, естественно, отношение ребенка к отцу. Это вполне объяснимо. Но когда взрослый ребенок, когда он уже вырастает, становится самостоятельным, то здесь уже нужно разговаривать на другом уровне, уважительно, с любовью, с благодарностью. Но отец... Звучит другое уже. Слово отец это вообще звучит уже по-другому. О некоторых семьях можно услышать такое. Жена мужа называет папочка. Там, ну и так далее. То есть, понимаете, то есть это зачастую не понимают вот глубинных таких вещей, выходящих из обычных слов, из обычных выражений. А эти обычные слова и выражения... Они как раз зачастую закладывают мелкие, но так как их много, и регулярно, и каждый день закладывают серьезные проблемы. Ну и так далее. То есть тема отца вообще это очень для многих по-прежнему еще не до конца открытая тема. Поэтому я рекомендую настоятельно посмотреть всем эту, эту видеокнигу. Она всего один час длится там с небольшим. А тем, кто на ретрит планирует. Обязательно, обязательно посмотрите эту, эту книгу. Это откроет вам новые ресурсы. Итак, уважаемые друзья, благодарю. Мне звонок в дверь, звонит дочь. Мы с ней вдвоем, ей больше никто не может открыть. Благодарю вас. До свидания.